Сегодня проводится осмотр-конкурс среди общественных организаций правоохранительной направленности. Это дети, которые обучаются в колледжах, училищах и становятся патриотами нашей страны. Здесь идут соревнования как по огневой физической, так и интеллект, и развитие кругозора, то есть здесь все в совокупности. Это закаляет характер прежде всего. Это дорога в будущее, это достижение целей. Обязательно нужно такие мероприятия проводить и прививать патриотизм нашим детям. Увлекался оружием, фильмами, боевиками. Потом стал интересоваться работой правоохранительных структур, спецслужб. Когда узнал, что в колледже есть студенческий отряд охраны правопорядка, я решил попробовать, почему бы и нет, и вот у меня получилось теперь я командир отряда. Это командная работа, как бы без этого никуда. То есть э, те, кто на кого можно положиться, должны быть всегда. Поэтому нужно приложить все усилия, старания, чтобы победить.